Приветствую тебя! Это обзоры от Mob.ua и от RASH. Ремейки это модно, а мобильные платформы это просто таки рай для перерождения старых проектов. Вот и компания Ubisoft не осталась в стороне от общей моды и перезапустила легендарную серию Принц Персий. Нет, речь не идет о всем нам знакомой трилогии Писки Времени. Данный перезапуск вернул к жизни оригинальную серию 90-х годов. Выпустив в начале этого года Принц Перси Classic, основанную на первой части игры, Ubisoft решила срубить еще немного капусты. и недолго думая порадовало нас второй частью «Принца Персии» под названием «Shadow and Flame». Еще с первой части сюжет повествует нам о похождениях персидского принца, а по совместительству еще и мастера восточного паркура. Исходя из арабских сказок, самые подлые и коварные люди на Земле не продажные политики, а чиновники. Следуя данной традиции, наш главный злодей, хитрый визирь Джафар, тоже является представителем этой замечательной профессии. Корабкаясь сверх по карьерной лестнице, простой багдадский паренек, как и все, мечтал о а своей собственной Персии с блэкджеком Джеком и Гуриями. Но, как известно, слугам по штатному расписанию такие ништяки не положены. Вот поэтому и затаил наш визирь обиду лютую на всяких мажоров вроде принца. Накопив достаточное количество очков злобы, коварный Джефар все-таки выпиливает султана, сажает в темницу принца и пытается жениться на принцессе. И вот, казалось бы, наш злодей пришел к успеху, но, как говорится, не фартануло, не повезло. Кто же знал, что у принца второй юношеский разряд по акробатике? Минуя бесчисленные ловушки и препятствия, наш герой спасает принцессу и люто изничтожает коварного безиря. Такова первая часть. Но, как и положено эпическим злодеем, Джафар не думал умирать, а вернулся во второй части в самый разгар свадьбы принца. Приняв облик главного героя, коварный визирь решил хитростью заполучить желаемое и объявил настоящего принца самозванцем. Ну а наш герой, в свою очередь, решил, что ловить ему тут нечего и, как всякий несправедливо обвиненный, подался в бега, чтобы со временем вернуться и повторно покарать гада. По ходу истории принц посетит множество интересных локаций, таких как живописные крыши Багдада, таинственный остров морей, а также мрачный храм птичьей богини, наполненный изощренными ловушками. Кроме всего прочего, в путешествии нашему герою встретятся такие неизменные атрибуты восточной сказки, как ковер самолет и самый настоящий летающий конь Пегас. В плане геймплея Shadow and Flame придерживается линии, заложенной в первоисточнике. Это все та же аркада, но существенно улучшенной трехмерной графикой. Вообще, графическая составляющая является, пожалуй, самым весовым достоинством в данной игре. Переработки подверглись не только анимации персонажей, но и дизайн уровней. Да и сам принц сменил свой ладинский прикид на более брутальный имидж в духе ПК серии. Боевка в игре унаследовала практически все черты оригинала. Так же, как и раньше, тебе предстоит во время сражений отсиживаться в блоках, чтобы время от времени наносить череду ударов. Хвала Аллаху, видя такую ныне разработчики сжалились и добавили возможность совершать комбо-атаки, которые вносят хоть какой-то экшен в сражение с врагами. Также стоит отметить наличие стелл-составляющей в геймплее. К примеру, вместо долгих поединка со стражниками можно будет незаметно подкрасться к врагу и убить его одним ударом. В целом игра довольно неплохая, но ради объективности стоит упомянуть и о недостатках. Существенных минусов здесь два. Первое из них это управление, которое представлено в игре двумя вариантами, жесты и виртуальные клавиши. Если за кнопками еще кое-как можно играть, то управление жестами просто таки выносит мозг. Подобные косяки в управлении можно простить играм других жанров, но не аркадам вроде Принца Персии. Вторым минусом является наш старый друг под названием ⁇ Донат ⁇ игровой магазин предложит тебе богатый выбор услуг и товаров, среди которых уникальные мечи, зелья восстановления и дополнительные комбо-атаки. Жаль только, что в нем не поторгуешься, как в настоящем Восточном Базаре. Так что, если не хочешь платить, удачи в долгом и увлекательном задрачивании монеток. Итог. Prince of Persia Shadow and Flame это достойное пополнение в культовой серии игр. Весьма качественный проект, рекомендуемый не только фанатам оригинальной вселенной, но и всем ценителям